всем привет в обмен на заботу и внимание которое мы уделяем нашим питомцам они дарят нам свою искреннюю любовь и в этом видео вы увидите самые трогательные моменты между животными и людьми которые встретились спустя большое количество времени Просто посмотрите, как эта дикая львица превращается в игривого котенка при встрече с парнем, который спас ее много лет назад. Этого малыша зовут Лим, и он очень счастлив увидеть своих приемных родителей спустя три года. Волонтеры помогли парню найти его собаку, которая потерялась совсем в другом штате. Мальчик расплакался не от того, что долго просил такой подарок у родителей, а то, что его потерянный пес наконец-то вернулся домой. Если вы думали, что кролики бесполезные домашние питомцы, то посмотрите, как он встречает своего хозяина после длительного отпуска. Раз в год, когда приезжает цирк в город, эта обезьянка видится с мужчиной, который спас ее от голода. He's looking at you, don't go. Yeah. Ah, look memory. at this. He wants you. Oh, look at this. Oh knows, she knows, that this is him. How old is he? He's 14. Этот лев даже упал от радости, когда услышал голос своего хозяина, которого не видел много лет. Кто сказал, что кошки относятся к хозяевам как к обслуживающему персоналу? Просто посмотрите на реакцию этого кота, когда мужчина вернулся из долгой командировки. Ай, молодец. Эта собака не видела своего хозяина почти полгода. Она, наверное, пытается ему рассказать, что происходило, пока его не было дома. А вот еще одна дикая кошка, которая превращается в игривого котенка при встрече своего друга, с которым не виделась почти год. Этот парень пытается найти гориллу, которую вырастил с самого детства Come on. Come on. Come on. и выпустил в дикую природу 5 лет назад. И ему это удалось. Она услышала его голос и пришла навстречу, после чего решила больше не отпускать своего друга. <связь> Этот щенок не может сдержать своих эмоций при встрече с давно потерянной хозяйкой. Этот мужчина пытается вернуть свою собаку после развода с женой. И когда собаку привели в зал суда, судья сразу понял, кому она останется. И даже птицы скучают по своим хозяевам, когда те надолго уезжают от них. Обычно характер волков меняется в дикой природе, но они не проявляют никакой агрессии к этим двоим, потому что до сих пор помнят, кто их вырастил с самого детства. Спустя 15 лет этот мужчина пришел навестить медведицу по имени Соня, о которой заботился с самого рождения. И к удивлению Соня вспомнила даже игры, в которые играла с ним в детстве. А эта собачка так разволновалась при встрече со своей хозяйкой, что даже упала в обморок. Эти две львицы очень соскучились по своей подруге, которая заботилась о них в приюте. Этот маленький шимпанзе очень рад вернуться к своему хозяину после того, как потерялся. Недаром говорят, что собака лучший друг человека. Этот пес идет навестить своего напарника в больнице, который был ранен при исполнении. Hey, кто сказал, что мальчики не плачут, просто этот парень очень рад, что нашелся его пропавший друг. У этой девочки было уникальное детство, она росла и играла с молодыми гориллами, которые жили в реабилитационном центре и готовились к жизни в дикой природе. И спустя 12 лет после того, как их выпустили на волю, девочка решила найти своих старых друзей, которые не только вспомнили свою подругу, но и были вне себя от радости. А на этом у меня все. Ставьте лайк, если понравилось видео и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное, что происходит на нашей планете и за ее пределами.